Всем привет, ребят. Сегодня повторно настраиваем э, фиесту раллийную э, В этот раз, как планировали, э, переделали, соответственно, на обраточную систему. Регулятор давления вот стоит. Ну и, соответственно, рампа была Безобраточная, у нее напрямки шло. Сейчас с обраткой все провели туда Соответственно колбу Осип вынимал там тоже смотрели Регулятор давления Который там родной Так и не поняли вообще где-то он там Стоит по фордовски за баком или где-то Но и реально вся проблема была в нем Потому что походу пережимало его Топливом Из-за этого смесь там как бы Непонятно себя вела С обраточной системой мы вот уже катаемся у несколько часов Влажно. Да часа два блин то есть таких косяков у нас не вылезало, все чётенько, ровно и беспроблемно, в общем. Так что вот, остановились чисто отдохнуть, потому что коробка воет, тут все воет, просто дичь, дико, блин, неудобно, и, и это, башка болит. Даже снимать там не охота было, потому что там один только шум будет. Ну, я поснимаю еще, естественно, на ходу. А так вроде нормально. Вот еще и масло решили проверить. Да, Чем? по-моему, там сухо? Как будто нет никто. Может она просто чистая слишком? Да нет, щуп сухой прям. Такая интересная все его вообще. Я не знаю. Вот вот вот вот после, Последний раз. Так. так что вот, сейчас разберемся и поедем дальше кататься. Я там поснимаю уже снутри все. Ребят, мы закончили, откатали, все нормально. Единственное, что у нас была проблема уже, когда мы въехали в город. Пятая вообще-то не втыкалась, но, опять же, это там тяги. Надо их посмотреть, и я думаю, что все будет нормально. По крайней мере, ничего такого особенного не происходило. Все ровно, гладко, без каких-то там эксцессов как, как таковых. Что сам ты расскажешь, получше стало да, еще? Она сейчас едет прям... Гораздо заметнее, то есть тяга прям есть на любых передачах и заметно ну, быстрее. То есть не ну, так, что по крайней мере, да, теперь с обраткой все нормально. Вот этих вот выпендрежей со смесью Самые нету. Да. Потому что боялись, что непонятно, она то богатая, то бедная. Блин, там что-нибудь могло произойти, Спалили бы просто моторы все. Ну все, осталось тут косячки доделать, да, ребята рванут уже в среду. Ой, не в среду, в четверг, четверг да. да. Это какое число-то будет уже будет? 26-го? Да, 26-го поедут на, на ралли как таковой участвовать будут. А ралли будет у нас пятница-суббота. Так что вот. Ладника, все. Всем пока и до новых встреч.